Всем привет, и с вами на связи Олег Факеев. Я еду не в Магадан, я еду на поезде Москва-Архангельск, но не в Архангельск, а в Ростов-Ярославский, потому что завтра там будет Мэтт Фокс. И мне кажется, что доброй половины поезда в Ростове сойдет. И хватит ли такси этого народу, который идет в городе, я даже не знаю. И, как водится, приятно пообщаться с бегунами, особенно, если меня узнают. здесь два парня, Иван и Егор. Иван у нас уже опытный. Он а, пробежал груд в этом году. А Егор первый раз, да? Вообще, в принципе, бежишь такие дистанции. Первый раз. Первый раз. Да. Первый раз. Ну, короче, сейчас мы снимался по балзу по базарим. Егор, ну расскажи, что ты ломанулся, да? Только ненормальные, мне кажется, едут в Ростове, бежать на морозе, по снегу, по бездорожью. Ну да, я насмотрелся роликов про груд. Mm -hmm. и... Узнал, что есть такая Mad Fox. И можно поучаствовать. Я как бы не смог себе отказать в таком удовольствии. самая большая дистанция, какая у тебя будет бегать? Я пока только начинаю бегать. Больше полумарафона не бегал. Больше? это и даже. Ты... То есть это для тебя как марафон будет да, вообще практически. Марафон. Я, я готовился к марафону. А зимой ты бегал в холодную погоду? А, только на лыжах. Только на лыжах. Ага. Ну, тебя ждет непростое испытание, я так думаю. <свят> я <свят> <Ты> справишься? Думаю, <свят> я думаю, конечно, дойду. Там 6 часов, как бы доползти, доползу. Ну, можно, да. Главное не замерзнуть. Так, я забыл спросить, ты откуда сам? С Москвы. Сам с Москвы. А бегаешь давно? Ну, этим летом начал. Этим летом только начал бегать. Да. Я узнаю этих безумцев. Я практически сам такой же пробежал первые пять километров и сразу ва-ва-ва, надо регистрироваться и бежать. Но только так становятся настоящим мужчинами. Да? Всем привет. Ну как? Два года я бегаю. Два года? Два года я бегаю, но я уже пробежал до 100. Наверное, через полтора года тренировок. То есть достаточно, так скажем, динамично развивается моя беговая деятельность. Ну быстро очень, да, ты до Да, то есть я достаточно быстро набрал форму чувствую все отлично готов? ничего не подводит да готов завтра бежим на к 70 но что касается зимы это мой первый зимний э, такой ультрамарафон ну в принципе а сколько зимой бегал вообще максимально зимой? Ну, зимой я бегал 42 марафоны зимой бегал а, бегал марафоны да, а, ну, шоссе да. шоссейник. Шоссейник. Шоссейник. то есть трейлов а трейлы зимние я бегал по 22 километра mm. Собственно говоря, ты все представляешь, и как зимой бежать, и экипировка, да. зимой не... А я вот зимой марафон и не бегал. У меня максимальная зимняя дистанция 27 километров, это в плане подготовки к этому забегу. Печалька. А мне вот, кстати, зимой бегать очень даже нравится. Расскажи, если до минус там. 15 градусов, то бежать очень Охренеть. Минус 15. Да, движется прямо хорошо. И... Минус 15 градусов. До минус 15. До минус. 15. Если колни вот... уже, уже после... Я уже после минус 5, мне уже уже там все у меня сворачивается в трубочку, все что можно. А люди говорят, минус 15, это почти как летом, даже лучше. Расскажи, в чем ты на себя оденешь? Я, ну, термо и... Куртка, да? Сверху ветровка, да. Еще, ну, с собой да? рюкзачок положу, третий утеплительный слой, на mm. всякий случай. Но это на случай, если э, ноги устанут, придется сбросить скорость, э, начнешь, начну замерзать, тогда придется утеплиться. Mm. Воду с собой как берешь? Воду, гидратор, гидратор. гидратор. Боишь, что У меня, ну я внутри как раз его во mm -hmm. в, в, в флиску Упакую, да? об, обмотаю, и этот у меня... Защищённого кожухе, да. Понятно. Вот. Изотоник. Изотоник теплый прямо. на полтора литра. И все, И я думаю, мне этого хватит, учитывая, что вода будет на пунктах. Чаёк там, тогда может быть. Чаёк, да. Не вижу смысла тащить с собой какой-то там термос. Ну, термос в заброску положу, конечно. Намешаю там. А я вот, блин, думаю, с собой термос. Мне так понравилось бежать и пить горячий чай, но зараза тяжелый, вот. И сначала я решил тут практически отказаться от термоса, но а вышел как-то на последнюю пробежку и понимаю, нет, чаем-то нам легче бежать. Ну посмотрим, как завтра будет с погодой. Ну главное, что шапку сменную шапку. Да, сменная шапка это тема, да. Варежки, перчатки, тоже несколько пар. Носки сменные буду брать, несколько штук. И даже стельки сменные беру, потому стельки? что... Стельки, Да, с учетом, что если ноги будут промокать, стирки поменял, угу. носки поменял, и побежал дальше, и кроссовки, по сути, угу. как сухие. О, а я взял с собой полиэтиленовые пакеты. Короче, тема такая. Просто берешь носок в полиэтиленовый пакеты в кроссовок. И все. Да, я Гамаша, тоже это нашел. И два пакета мусор помогут интересный лайфхак да, я раз ты, не не слышал раз. я про это слышал раньше Сейчас, в общем так, такой типа лайфхак, он где ты вычислил, что подходишь к броду вот отберешь стр... почти, почти строительный плотный мусорный пакет такой его натягиваешь по самой верх ног куда они растут и так чик чик чик переходишь к брод все ноги сухие а как болотник, да, только пакет надо плотный, может быть, даже там два одевать. Ну, зато ты выходишь сухими ногами, потому что, когда первое известие было, что нас ждут броды, я вообще, ну, это, что делать-то, как, как там бежать? Я этим вот. лайфхаком пользовался, когда в Питер есть. Еще когда студенты были, вдруг поехали, ну, просто вышли во двор погулять и уехали mm -hmm. в Питер. А, вещей вообще не взяли приехали, а там на три дня залетели дожди. Ну, как бы, на носках уже разорились, и я надевал мусор. Ну, полиэтиленовый пакет. Уже, да. Ну, в общем, полиэтиленовый пакет в кроссовки превращает ваши обычные кроссовки практически в гордекс но только зимой. А, поскольку холодно, нога не успевает там потевать, но это не подходит для тех, кто быстро бегает. Для тех, кто не быстро, это вообще в общем, очень даже нормально так что ты можешь прикупить себе в пакетики что я еще с собой в рюкзачок и, да. и если вдруг будет какое-то такое место явно где существо ну, пробокнуть да. можно это будет использовать да. вот. но я надеюсь что все-таки будет более менее сухо и надеюсь что все-таки не будет вот такой теперь и, и побежим там минус, минус один, минус три градуса, идеальная булава, бы, да? Да, я, потому что если ноль будет, это, это будет Вообще каша. Вообще по прогнозу будет, ноль. Да, будем кашу месить там. Ее размесят это... те, кто впереди. Да, по... по кашу. А после нас точно будете, нас а. тысяча человек 30 бежит по той же трассе, которую. которой Не, мы-то вперёд бежим. А, а вы как после 30 бежите, А, вы а с другой стороны скатываете Да, они там, педагоги, они будут примерно так же, как а, на грудь, а да, когда да, они в полтиннике... Слушайте, а это нож взяли с собой? Да. Вот такое требование, ну, как да? первый раз я сталкивались, что... Волки нападут, а привыше ножом так его, и все. Я, нож. Привет, я купил да, нож. На со встречи с полком, да? Я купил нож, который ну, у меня, у меня вообще был ножку но нож маленький, вот, но он был полностью металлический. Я подумал, что если уж придется нож использовать, то металлическую ручку мне очень комфортно. По по, И по по поэтому пластику одноразовый. Ты взял пластику одноразовые ножи. Просто как вариант. У была мысль такая есть. Знаете, такая типа кредитная карта, которая раскладывается. И Да, превращается. Легкий, Но ну, я взвесил 10. Я, я взвесил свой ножик где-то 100 там чем-то грамм Он весит. Тяжеловат, конечно, ощущается. Но я возьму, я все равно не торопиться никуда. Вот. Буду чувствовать я себя мужчины с ножом. спасать <свисток> дело <свисток> Да, спасать дело Да, два беру. Да. Два. Два. Но оно тонкое, но легкое место ну, да, занимает. Там, я там. больше на этот самый... Свисток. Свисток, да. Что, в общем, мы готовы? Мы мы готовы. готовы. Мэт Фокс, мы... жди нас. Вы... Мы готовы. Идем. Мы готовы. Завтра мы бежим. Мы Готовы. Мы не трусы, но мы боимся немножко. Да ничего мы не боимся. Мы ждем приключений и с нетерпением смотрим вперед. Первый этап ориентирования – найти выход с поезда вы на YouTube Спасибо. снимаете? Да, я мы смотрела ваши видео. Да, да. вы что? Ну, Вас первый марафон московский смотрела. Давайте рассказывайте, кто вы, откуда, нахер Мы на 30 мы на тридцатку Первый раз бежим, вот такой трейл, такую дистанцию, я вообще первый раз. В общем, бежим, не знаю, будем познавать себя, испытывать. Понятно. Попробуем. Просто полюбоваться природой. Да, есть. полюбоваться красотами России. И вообще поездить. Молодцы, ну что, до встречи на дистанции. До встречи. Вау! Вау, это, это господилы и госпожи Нестеренки Нестеры, да? Да, да Аня мне выклевала контакт, контакт? Да, весь контакт Прогруз А что бежать? А как? А это самый, да А еще, говорит, у меня муж бежит и сейчас да да и сейчас они приехали в Ростов потому что завтра они тоже побегут здесь 70 тридцать да 30, да мне пока хватит 70. а ему мало ему, ему все мало. мало все мало ну да? что расскажите зачем вы бегаете ну, сидели бы в Ростове ой я Ярославле спокойно ты зачем бегаешь? Ты вообще деревик. Да, не, не могу себе место найти. А во время бега как раз мысли приходят да, да, чувства. Да, да, ну да, понятно, да. ладно, мужчине, да, дело нужно какое-то, а девушке-то зачем? А я вообще не знаю, чего сказать. Она за мной берет. Чтоб далеко не убежал. Чтоб далеко не убежал. Ну что, ребята, я желаю вам удачи, чтобы все было хорошо. Мужика ничего не отморозить. Завтра тепло будет, него будет хорошо. Книжинка тронечки будет, знаете вот нарисовала Спасибо! Всем привет! Всем удачи! Ты виноградов Алексей, Алексей. да. Виноград... Виноградов Алексей следует за мной по битам И, и... берёт оранжевый, оранжевый цвет Оранжевый цвет И это просто меня немного прям выводит из себя Что делать? А как семья твоя? У тебя не будет по У нас здесь а... Понятно, по по понятно. Ну, ну что, удачи, но ну, там где-то да, а да? да. Не, так... не так ну, много, да. Да. Вот Ой, ты же стал вообще в вести так, да, я смотрю, я прям твои советы считаю? Да, я сейчас э, собираюсь в лоб вести, потому что буду у тебя учиться. Ну, за сколько ты примерно планируешь, на что вообще на цели? На цели на то, чтобы добежать. Но ты же все равно, я посмотрел, написал. десятку это будет круто. Я там с таким пульсом ну, побегу 4 минуты на километр. Я такой, ё-моё. Да, я сейчас поднял ровный порог. В 10 было похоже то есть на во второй курсовой зоне. В первой курсовой зоне бегу 4.30. Но здесь важна силовая подготовка. Вот, да. Поэтому. Чтобы здесь... растут, да? Ну да, не, даже не столько митохондрии, сила нужна. Ну, потому что одно дело выносливость, а когда ноги если не готовы, ноги слабые, то никая выносливость. Возможно. В общем, я вам дам такой совет. Если вы жалеете денег на профессионального тренера, то у вас есть, например, такое, такая возможность просто подписаться на блог. Владислава и читать то, что он пишет. Yeah. Вот. Instagram. В Инстаграм. В Инстаграм, да. И если вы будете прислушиваться к свой совету, исполнять то, что он делает, вы уже почувствуете эффект. Ну, конечно, если вы хотите бегать так же, как он, то надо тренироваться с тренером. Я вот тренируюсь, поэтому просто молча завидую. Там бегает. Но мне приятно, что он про меня помнит. Я вот заеду до тебя. Я заеду до тебя. Мы с тобой пробежимся и пройдемся зимой. В теплое время. <связать> <связать> <связать> да, перестанут как бы так спланировать. Только не сто километров, я два раза по сто не выдержу. <связать> я кстати это твой канал смотрю, или Игоря. <связать> да? Да, у Игоря хороший канал, да. Ну, очень-очень много труда туда вкладывается. <связать> <связать> просто... Игорь Бегаман, конечно, вообще просто так разогнался своими видео. Буа! Я даже смотреть не успеваю его видео. Это что-то нереально. Тоже бежит здесь, насколько я понимаю. <смех> вот он, он, я там, я он в да? Я я в в интервью. Интервью. Ну, ну я что, я рад, я рад, что я тебя увидел, да, успехов тебе, я, я буду за тебя болеть, ты дар. Я прошел Владислав, чтобы он там дорожку нормальную топтал. Не кривые, как в прошлый раз. Потому что прямо ровно, хорошо дух, нам чайникам легче бежал. Делаешь? Сделаю. Да. То, что говорите, что Владислав Ты знаешь, что Владислав Демьян смотрит твой блог и мой блог. И меня это задело, он должен смотреть только мой блог. Но я ему разрешил, потому что я давно не укладывал видео нормально, а ты просто монстришь. Я восхищен, как ты каждая пробежка, ты советы даешь. Ее там, я так думаю, Совсем его надо послужить, посмотреть. Вот, молодец. Если как ты планируешь 70 километров? Да. Как, как пойдет, как да? Пойдет. Как пойдет. Нет, а вообще нет. готов там как значит, Не, нормально. У меня если был подколенное сухожилие mm -hmm. побаливали, я несколько трейлов подряд. Красные спуски сбор они перегрузили колени и соответственно еще были тренировки, тренировки были такие нагрузки, перегрузил. Ну, и... ты себя не сидишь, не сидишь. Не-не, просто так. так случайно получился. Я наоборот стараюсь как раз самочувствие, но ну, так, сейчас я могу зайти. Накопился, накопился, здравствуйте. Шуганиц говорит: не надо отдыхать. Ну, что, Ух ты, у тебя как? Ну, я думаю, что Игорь будет быстрее, чем я, потому что он подготовленный, поэтому я побегу за бегом маном. Да? <с iç> Давай вместе. Да. Ну, вот, наверное, у меня нет подготовки. Я, как всегда, я буду как-то последний гонять. Вся греча и в голове. Да, все греча в голове, да Может, получиться, получится. Давай, удачи тебе. Когда-то давным-давно в горах Крыма можно с горами можно? Я встретил горных крымских газелей. Одна из этих прекрасных газелей была Светлана Ерофеева. И она меня узнала. А я, блин, забыл, я вот плохо очень, короче, но ну, я же тебя узнал после того, как ты сказала, да, даже вспомнишь, как зовут. Это очень важно для меня. Меня вообще невозможно забыть. Да. Ну, тогда это было здорово, это было здорово. Мы вместе побежали, как Как-нибудь снова Геремея, да? Четырехдневная. Да. Я, Я к ней, что то так понимаешь, читая каждый раз отзывы, как там народ четыре дня подряд бежит, думаю, на халяву не пройдет. Ты тоже тренируешься, я смотрю, там бегает. Там есть разные форматы. Можно и один день пройти, да, я, как, я как человек, который оптимизирует затраты, думаю, но ну, если ты уже приехал, зачем бежать один день? Надо уже все четыре, чтобы стоимость одного okay. Честно говоря, не бежишь, потому что я думал, вдруг я там на дистанции встретил, Вместе ну, там протопаем. Я буду отчаянно болеть, включать да. колочки. Я рад вас видеть, Всем не знаю, как выяснить. Удачи, удачи, всем. И тебе всего хорошего. Спасибо. большое.